Банде Гуру Пададанда Бхактабинда Саманитам, Шри Прабхум Банде Нитам Нанда Саходитам, Радхика Ванша Калпата Рувашке Пасиндубе вача. Патита Ананг Павуни Бхавишнаби Бью. Наму Намах. Му Канкаротивача Снабхакти-паде-деви-свата-батвай-намо-намхан Нарайона-намаскрито-нарун-чаива-нараттяма Дебиң-сара-сватиң-вясам-тата-у-jayо-мудират Саңкирта-не-кишна-катху-пудеша Гаурия-патрасы-прақаса-не-ча ча садануракта guru бхакти Бхакти прамодакш Jagodarun, дейям сада при вabhagnam abhish tduham, те thas padam seva и это паде палла ван кочанда маничха тая, 20 пуриджиту кемпика поуде уша дарши, пурнану рагру Срикришна, чайта-направуниттананда, сриджайта-галадхарсивасадихи, гаурабхактавинда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама, Азан уламбита вожу канка, буданто шанкитаной квитару камала, ютакшо вишам баруди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 Бааван рупей н садан нраам Ганга Баранаси-пурапати-бхажави-санатам Вагиша-жushu-vadhanе jas вача самбид твам ни Кришна Кришна Hare Кришна Hare Krishna Али Рама, Али Рама, Али Рама, Али Рама, Али Рама, Али Рама, Али Рама, Али Рама, КИМ ДУ СВЕХАМНУ САДХУНАМ КИМ ДУ СВЕХАМНУ САДХУНАМ ВИДУСАМ КИМ АПИКСИТАМ КИМ АКАРЯМ КАДАРЯНАМ ДУ СТЯДЖЯМ КИМ ДХИТАТМАНАМ ГОДИЯ ГОСТИ ПАТИ СРИ СИЛА БАКТИ СИДДДАМТУ САРАСВАТИ ГОСТИ МИТАК ПАХАПАН IF WE ARE UNABLE Годи Густи Пати, Ищи Шилла Бхакти Сидан Таса Расвати Гаслама сказал, что если мы не способны поддерживать горящие огни санхиртаны во всех наших гаудиматхах, храмах и мандирах, то тогда мы можем обнаружить борьбу между участниками этих организаций одни будут находить ошибки, недостатки у других. Mm. И пытаться мешать друг другу, что происходит. И вот Гаурия Гуштипати Шила Бхагати Сидданта, Сарасвати Госами, Тагар Пахупад сказал, что если мы не способны поддерживать горящий живой огонь, санкиртаны в каждом нашем духовном центре, то, естественно, мы можем найти какую-то борьбу, конкуренцию. Каждый будет находить недостатки в других, какая-то совесть возникнет и, и прочее. Это, естественно, происходит, когда нет такого живого огня, горячего огня санкиртаны. Калия будет мешать. Коли будут всячески мешать нам, поскольку обычные саду те, кто не совершены ващнавы в обычном, ну как говорим, имеются все как вочного в той или иной степени но если более детально посмотреть, то те, кто чисты вочного, майя не может влиять на них те, кто не совершенны вишновые, может, сегодня завтра они смогут стать вишновыми, но они все равно чувствуют влияние майя, кали. обычно так и происходит, конкуренция какая-то друг с другом, если какой-то вишнов что у него хорошо получается. баджан, другие завидуют, пытаются ему мешать всячески. Но это такое скверное явление. И ничего хорошего в этом нет. Очень было... И, я, к сожалению, наблюдаю это. И вот в тот день я говорил такие слова. Это главное в бхагавад которое показано показана Шичатанимахапрабху. Это называется Бхагавад-Дарма. Мы следуем Бхагавад-Дарме под руководством Шичатанимахапрабху Верховного Господа. И вот там нет места зависти и конкуренции, если есть зависть. Нервноцел, значит, вы, как недостойны, не квалифицированные совершать баджан, если у вас нет терпения, а есть зависть, не можете потерпеть, что кто-то оскорбляет вас или неуважительно себя ведет но по отношению к вам, к вам то такого человека нельзя даже называть вечным. Шилл Бхакчанна в своих статьях описывает это. <связывая> вот, Махараджи, статьи нашел, собираемся опубликовать, но, к сожалению, не все могут понять сердце Гуру Вишнава. Не каждый может понять сердце Гуру Ваишнавов. Чтобы понять сердце Гуру Ваишнавов и действовать в соответствии с их желанием, это называется служения, настоящее служение. Но кто-то думает, что то делает для города, а Гурдов доволен им. Кто-то думает, что если собрать 20 миллионов рублей, то Гурдов будет доволен этим. Вот некоторые думают, что, принеся деньги или что-то сделая, Гурдава будет доволен этим. Но они даже не думают, что думает Гурдава по, по этому поводу, и никогда не пытаются привести свое сердце в гармонию с сердцем Гурдава. Это зовется... Вот если это не Бхакти, то что мы сами думаем, что было бы хорошо сделать, но при этом не интересуемся, хорошо ли это будет для того, кому мы это собираемся сделать. Некоторые люди, не то, что некоторые, многие думают, что Бхакти очень дешево, но в Шастах говорится, что Бхакти очень ценно, очень редко, что мы не можем представить. Мы не можем даже представить капля Бхакти. Она может решить все наши проблемы. Это великое сокровище. Все животные, они должны обрести это сокровище. Он принес это для всех, для всех душ, но наша удача очень мала и под руководством нашего. Гуранги Махапрабху и наши гурваги Шилы Бхактионтакура, Шилы Прабхупады, Шидаду Гасай Махараджи, Кешева Гасай Махараджа. мы пытаемся сделать лучше, наилучшим образом, как мы можем. А вот эти вашнивы, думают, как же сделать наилучшим образом, чтобы помочь нам стать на путь баджаны, но изменить. Наши предыдущие самскары, скверную природу, из-за из незапамятных времен рождаются, мира, которые мы обретали, ну, изменить чьи-то самскары за ночь буквально, но ну, имейте в виду быстро, а очень сложно. Если вообще возможно, даже если Гумахадж будет что-то делать активно, есть, если будет бить нас, то это не так просто. И поэтому в тот день я говорил, Кальянак говорит «Бхагаван, о, Бхагаван, я нахожусь в твоем, я часть твоего творения, я знаю, что я ядовитая змея, очень опасен, но все же я внутри твоего, внутри тебя, что же делать?» Жизнь за жизнью я ну, был это ядовитый и развил такие дурные самскары, как это мне измениться и в этом главная проблема и очень опасно но не изменив себя, нет другого пути есть, сегодня или завтра мы должны осознать всем сердцем и вот в виде людей, я смотрю это все как во сне. Мой говорит про себя, что я смотрю как на сон. Думаю, что они делают. То есть такое осознание приходится, что они делают, кто может помочь им и как. Как изменить их? <связь> И вот суть в том, без терпения никто не может совершать важен. Терпение <связь> это наилучшее. На этом такого пишет в Киртанах. Терпение <связь> это огромное сокровище на пути нашего великое дело. Но Вы это терпение мы не можем купить на рынке. Мы можем практиковать. С сегодняшнего дня что-то как мы можем развить терпение. Я хочу посмотреть. Без милости Гуру Вишнау никто. Не может развить подлинное терпение. Терпение очень редко. Но без терпения мы не можем что-то делать. Я могу привести несколько примеров. Как в случае с Триданди Бекше. Тридандибекшу мы можем найти. Все оскорбляют его. Ну, когда принялся саньяс, ее над ним издевались всячески. Отбирали воду, еду, кидали камнями, испорожнялись его посуду. И вот он и вот он что-то собирал весь день, что-то приготовил тут. Эти местные жители пришли, испражнились в его вот едой в посуду, в которой была еда, которую он собирал и готовил вот эти вот местные жители, очень докучали ему, но он не, не гневался на них. Джада Барад Махарадж. И Рахуган, очень, очень глубокая философия, стоит за этим Р... Рахуган, он думал, что он царь. <coughs> И вот он думал, что Джаддабарат какой-то сумасшедший. И вот он пытался занять его в том, что он, чтобы он нёс его полонкина один там носильщик, что с ним случилось, и в итоге Джадабарат попался по дороге, не решили его занять в этом деле. Вот он, он плохо нёс и поэтому тут в его всячески подлинная чарья, очень редак. Шила Бхактинон так пишет, большинство Ачарьи, они стремятся к собственной славе. Если недостаток такой, этого, то они пытаются сделать, ну, готовы на все ради дешевой славы, и в этом их так называемое. И вот сейчас так говорит, что а сейчас нет никакого терпения. Они ради дешевой славы готовы на все. Как и да. из-за какой-то дешевый практич готов был убить всех восемь. Like leopard. Leopard, so и вот он говорит, <coughs> и вот, к сожалению, можно наблюдать, что большинство чарив снаружи, может, они как-то улыбаются, пытаются привлечь население, но внутри очень жестокие. И сегодня мы очень удивлены видеть... И вот мы, видя великолепную, идеальную жизнь Шилы бхакти дай Махараджа, мы не можем сравнить никого и, с ним относительно терпения, когда все теряли всякие надежды, всякое терпение. Шила госвая Махараджа говорит, что мы только начинаем, еще ничего не сделали почти. И, когда все попытки э, не удавались, то он говорит, что только начало, и вот сегодня, только сейчас я говорил о том, что мы не хотим понять сердце Гуава Мы совершаем служение, но не интересуемся чувством сердца Гуава и, и поэтому мы не совершаем какой-то, какой-то значимый прогресс в нашем баджане. Мы вроде что-то делаем, но большинство не интересуется хочет ли их э Гуру Дев этого или нет. И вот Шила Мадум Госума достиг великого успеха в Гуру Севе, в вечном служении даже, можно сказать. То, что хотел сделать Шила Прабхупад, Пампуджапад, Шила Мадум Госума Харач, Шидаутаб Госума Харач, они понимали это и исполняли желание его сердца. Ему Шили Прабхупади не нужно было даже говорить об этом. Наша Гуварга рассказывала такую историю. Есть такие ссылки. Если вы спросите, можете ли сделать что-то, то скажется очень сложно, невозможно. Ну, будет кататься, как увильнуть как-то другого свыка, спросить. Может, он что-то сделает, то скажет, что сделает. Но а этот севак кому-то это севу передаст. В общем, сам не будет делать кому-то на кого-то это сволят. Если гуру не они. Но подлинный Сева, кто? Тот, кто не спрашивает... Не надо, ему даже не надо спрашивать Гуру Махараджи. Он делает все в с соответствии с, с, с желанием сердца Гуру Махараджи. Гуру махарадж очень доволен им. Как случае с Курешем. Кто сказал Курешу запомнить всю Веданто, эту Бадайн башню? Рамон Джачари никогда не говорил ему этого. Никто не говорил ему, то он сам понял, что это нужно сделать. Рамон Джачари никогда не говорил, что она от моего имени, что оденься в мою одежду, иди к Римиканту. Он никогда не говорил этого. И это зовется подлинный совок, подлинный совок. Тот, кому не нужно ничего спрашивать, он может осознать все и может действовать э, в соответствии с этим. И это он зовется э, подлинный собак. И если мы будем изучать жизнеписание с человеком это то мы поймем, да, сколько служений, э, какое великолепное служение он совершал все время. Он был лучшим с бросиком пожертвований в то время было туго с деньгами. Сейчас попроще. Но все же в то время, хотя денег было мало, но все же какая-то внутренняя радость была в храмах. Не было. Даже есть особо нечего было. Ну, на счете просада ну нельзя сказать даже Дал то время был без, без Дала одна, одна вода большей части но все же Гурова ага никогда не жаловался никто не жаловался что просада недостаточно или еще чего-то недостаточно Иногда недостаточно риса, мало было. Mm. И вот не было, даже внутри риса не хватало. Ну, никто не жаловался, как, когда какие-то жалобы могут возникнуть, когда какое-то неудовлетворение в вашем сердце, неудовлетворение в вашей жизни может возникнуть, когда у вас какое-то неудовлетворение, когда ваше сердце не чувствует умиротворения, у вас какие-то потребности, то тогда и только тогда какое-то неудовлетворение может возникнуть иначе. Mm -hmm. Такого не может быть, если есть бхакти, то нет никакого, никакой неудовлетворенности. Если есть бхакти, то вопрос Because неудовлетворенности не возникает. Я уже говорил об определении бхакти. Все чувства радости Ананды и блаженства, но приполняет наше сердце. Откуда эта Ананда возникает, я не знаю. В моей жизни даже вот Махараджа, ну жил очень скромно даже... Да, даже фруктов не ел, ну, что какие-то огурцы по Акадышам. А, но все же была какая-то радость внутри сердца. Я никогда не ходил, не, не просил денег. Но все же какое-то чувство удовлетворения было. По милости Гурмахараджи и я чувствую себя умиротворенным и удовлетворенным. И вот Махарас в время писал, писал книги и собирал Мадхукари, бикши, подаяния. В общем, Макараш то время писал книги, совершают такие на по милости Бхагавана, с полной концентрацией, вот так Махарас писал книги, даже вентилятора не было. Ну, за то время Махарас это 50 книг написал, вот за вот те годы. Ну, даже вот вентилятора не было, но все равно было, была какая-то радость сердца, ну, и, и неудовлетворение может сделать... Ну, главный наш враг, наша проблема неудовлетворения. Прампаджа Праджа Шиламадху Гусе Махараджа говорил, он, он, достаточно, он был очень высок, если один человек хотел видеть Шиламадху Гусе Махараджа, ничего не говорил. Он э, просто в его, он вдохновлялся они себя очень хорошо, они чувствовали себя очень хорошо с Не мы в Бестру не Сейчас мы совершаем Гуру Саввы, наше настроение. Но никто такие думают, что Гурдов очень удачлив, поскольку моему службе сейчас, к сожалению, можно наблюдать такое. Но в те дни мы думали, что если Гурдов принял служение от нас, мы столь удачливы. И как в случае с Кришнадас Кавираджем Госвами, кто мог дать Только не надо, вот он пишет, что только не те надо, может спасти меня. Посмотрите на настроение Кришнадаса Кавираджа, это подлинное смирение. Но мы не можем понять. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, только не те надо дарует нам свою милость. Никто. Все э, избегают меня только... У меня надежда только на милость, не те надо. И вот, Прампуджа Падава в Госуэ Махарадж, в Госуэ Махарадж, Бхакти в Госуэ Махарадж, что говорить о них, о столь возвышенных преданных, о моих подширьи души, я сам. «Хочу узнать у них». И вот однажды в Чайтане Мадхи какие-то предыдущие, преды, начал орать, как собака. «Где мой прасад? Почему все кончилось?» вот просада было мало, а кто опоздал, тот не успел. И вот постепенно сочетание Мадха получил много земли, кто-то жертвовал эту землю, но в то время даже риса достаточно, достаточно не было, вот кто-то там возмущался, где же там Просад. И Человек Пахопад услышал, что кто-то орет. Вышел спросить, что, -то, что случилось. А Он спросил, где, где просыл голоден. И никакого, никакого просада не осталось. Вы не видите просады. Только просада вокруг, видите, со мной. И вот Человек Пахопад пошел в мусорку. Куда скидывали, тарелки выкидывали и то, что там не доели. И вот Сила Прахупад сказал, вот давай поедим отсюда. И Сила Прахупад хотел показать, что такое просад. мы узнали от нашей говарги столько. На аскез. Ну, в то время даже носили одно доти в течение года. А сейчас много одежды, очень избыток даже. У ну, кого-то целые Комна комнаты, забиты этой одеждой. Носил в Махарач, он мог 8 месяцев в год носить одну доти. Но эти доти были особенно изнашиваются очень быстро, ну и, ну, и нет, дыр, дырки там появляются. И вот например, на уши высокому человеку, как человек, Мадагаса постоянно рвалась, надо как-то было пере перевязывать, чтобы незаметно дырок были, было, ну, а когда уже было уже совсем невозможно, его завязать таким образом, чтобы дырок не было видно. Но он рвется, а потом ну, входит такое дело. Меня, честно, надо очень. А и вот тогда он шел к Бхакти Милас Тирчигаса он был. Этим Кунджудой его звали в то, в то время. Он был этим как заведующим всем. И вот он приходил к нему в офис. И Просил о, о, о Кунджи Дапрабху. Если у вас есть какая-то лишняя одежда, какой-то доти, можете мне дать. Не то, что я сейчас, что мне тут на доти дыр столько, что уже э, надевать нечего. Но сейчас большинство ачарь из Чилы говорит, yes. Сейчас можно наблюдать, вот they, говорит, them, что some... Some... можно наблюдать, что большинство Ачарий служат своим ученикам. Я но в Ясасане говорю, это такая голая правда. И вот можно наблюдать, что много цари, так называемых ачарий, служат своим ученикам, дают мантры каким-то проституткам. Продают мантры, oh, кому попало. Пытаются so like so навязать свой дикшу тем, кто не, отвер... не успел отвертеться. И, к сожалению, такое происходило, и сейчас происходит, и вот группа Падма, Абхина, группа Падма Челавмадов Гасамахарад, Шитарадов Гасамахарад и Кешав Гасамахарад. Кеша Никогда такого не одобряли, и не одобряли. Однажды один негодяй пришел к какому-то ачаре, текущему. Тот занимался этим, can занимался этим. Ведь актерская деятельность ну, зарабатывал деньги на, на, на чтение Бхагавата, на, на представлениях цирк цирком занимался в общем. и вот я смотрел на это все и тот Ачарья дал ему и тот теперь еще хвастался что смотрите как у меня ученик никто с как говорит что-то о мне вообще говорить и вот однажды я пошел в комнату того человека, но я спросил его, кто тебе дал указание обманывать людей, читая Бхагаватам, под видом чтения Бхагаватам, То сказал, что его годов. Но я ушел, пошел к, к которому. Uh, да. я, я закрыл комнату все сказал все, что я не о нем думаю, и сказал, что у тебя такой характер, как тебе не стыдно, тот этот человек как проститутка ходит, собирает деньги под видом Бхагава там, а вскоре в, в, ну, очень вскоре вот этот э, ученик, так называемый, поругался со, со своим вот этим гуру, потом, и, в общем, ну, ну еще не просто кушал, еще кучу денег забрал, прихватил с собой и, и, ну, и бросил этого гуру. И вот некоторые гуру думают, что они очень удачливы, что такие ученики принимают у них дикшу. Но ну, наша Гурвага, как Прабхупад Чила Мадавгасе Махараджи, если вы поймете их уровень баджана, их в жизни, вы обретете нечто значимое, нечто весомое во время Шилы Прабхупады, Шила Мада Гусей Махараджи. Они проповедовали, не только проповедовали. Проповедовали в тех местах, где практически невозможно проповедовать. Как в Мадрасе, в Кабуре. И если мы поймем, кто такая наша Гурварга, сколько усилий, сколько сил, сколько буквально крови они посвятили служению Шире Прабхупаде. И Шила Мадха Гусей был одним из главных сороков. И практически во всех храмах Гаудимаха мы можем найти, что практически все здесь сделал Силамадхавгуса Махарадж, даже по желанию Силапапады. Силамадхавгуса Махарадж, он хотел основать, не основать, а как-то... Остановить храмы в тех местах, где был сочетание Махапрабху, он посетил Южную Индию, например, два года для него заня заняло. И потом Махапрабху пошел в Южную Индию и вот Сила Пабхупад решил ос основать эти храмы с отпечатками стоп Горанги Махапрабху вот, во всех святых местах, где он был чтобы каждый мог помнить, что Гаранга Махапабу Верховный Господь, Он был здесь, поклонившись этому месту, где был Махапабу, чтобы они обрели какое-то благо. И вот Пампу Джапат Силамаду Гусе пытался, пытался воплотить это в жизнь. Не, не отдыхал, служил день и ночь. Сейчас можно видеть, что после просада все спят несколько часов. И mm -hmm. вот. Mm -hmm. И mm -hmm. вот в жизни Гуру Вачнаров мы. Не можем наблюдать, что они отдыхают. Они всегда служат. И вот проху поддал ему титул в вулкане, То есть он, что он подобен энергии вулкана? И Шила Прахупат никогда не видел, чтобы -Мад Мадрога Саймахараджи был устав, уставший. Вот однажды он где-то был, только вернулся, приехал на поезде откуда-то. Шила Прахупат сказал, что прими прасату, вот у тебя надо ехать там через там, час буквально куда-то опять. Он не говорил, что то-то-то <соединяй> только то, то, что приехал, что с милости никакой не отдайте отдохнуть хотя бы нет. Даже мыслей таких не было. И вот... И Сидданта Шиламада в Гасе Махараджи было в том, я не знаю, сколько любил вас к нему, но... Я вспоминаю его святую жизнь, я чувствую нечто великое. И вот он говорил, что мы подобны пожарникам. Пожарники не могут сказать, что только пожар один кончился, что опять начался вас дать отдохнуть недельку. Если пожар, надо да, вот прям вставать, и ехать и тушить. Они а говорить, что там вот, завтра поеду там послезавтра, там еще когда-то утром. Нет, я узнал этот шилемада в Гасе что если какое-то срочное дело, надо делать прямо сейчас. Не, не надо откладывать его на завтра, но а потом нужно делать прямо сейчас. И вот я узнал этот да, человек, Мадагасе Махараджа, и мы также подобны таким пожарникам, если есть пожар. Мы должны бежать и тушить, а не говорить, что там поспим сначала, отдохнем, и как-нибудь потом, нет, посланники Гауди Матха, значит, э, что мы подобны таким пожарникам, которые должны сделать прямо здесь и сейчас. И вот Шила Пахопад был восхищен, видя такое вдохновение, такую готовность совершать любое служение прямо сейчас. Однажды все спрашивали, ну, думали, кто же лучший собак среди нас? И, и вот в общем они спросили у Сила Прабхупада, кто лучший из нас. Сила Прабхупад подумал, если что-то скажу, кто-то обидится. И вот он ответил таким научным образом. И вот он сказал, что голос Вайчнава сыра. И любовь к служению Гуру Вачнавам пропорционально, чем больше у нас любви к Гуру Вашнавам, тем больше мы будем совершать служение. И вот Швапрахупад ответил, что? что тот, кто развел огромную любовь к Гуру Вачнавам, он наилучший И вот, определите сами, я сказал вам, мер мерил этого. А вы уже определяете. И вот однажды Шила Прабхупад спросил спросил, а кто, кому, как, какое служение нравится. И вот каждый говорил, что ему нравится. и вот. В очередь до дошла, и тот ответил, «О, все служение, которое Вы мне даете, любое служение в любой момент, я... мне нравится это служение, то есть я люблю служить Вам, а вот как...» Именно это уже не важно. Человек был очень доволен этим ответом что мне нравится, любое служение, которое вы uh, дадите мне в любой момент. No Не было никакой него пристрастия к чему-то. И вот Прабхупат решил отправить Хагри в Бхамачари на Запад. поскольку видео Хагри в Бхамачари. Люди были бы привлечены, восхищены им. И вот а, а, однажды один старший преданный сказал Шили Пробхупаде, что если вы отправите Хагиба Мачари, то проблема может возникнуть он с западной стороны, он очень красив, прекрасен. Им какие-то проблемы могут возникнуть. И, хотя он вечный спутник Шила что же может там возникнуть? Все же Сила Прабхупада. So, внял совет этого человека а При, ну, и... и начал послать кого-то постарше. Если бы он отправил его на Запад, то тот поехал <соргут> бы. Он, не могу сказать, что не, не поеду. Как в случае с Силой Шидаду в Гасе Махараджи, Сила Пахупата решил отправить. Тоже Шидарда Махараджа на Запад. А Шидар Махараш подумал, что же делать. Но И... И... если он захочет меня отправить, то я поеду. И в итоге по милости Нитинанда, а это не, не Шиддар Махарадж, Шила Мадагаса Мараши, вот а в итоге так у нас не. Он не поехал, а потом, когда Прахопад ушел, Сидар сказал, что мой Гуру Махарадж хотел проповедовать на Западе с помощью этого инструмента, И указывая на себя. Was... Uh, но ну, сейчас это стало явью. Mm -hmm. То есть, как джамины, что Махарадж никогда не, не ездил на Запад, но а, и, преданные Запада, они <танк estamos accused> пришли к Нему слушать Его прекрасную харикатху, И вот сегодня весь мир знает о Шидар Дагасе Махараджи, в этом Его right. великолепии. Если Гурдев, Гурдев в силы Пахопат, они хотят что-то они, несомненно, сделают. И поэтому вот в этой мантре говорится, -гэ -гэ что Храмой может пересечь Гималая. Это возможно. Если Гурупад благословит нас Сила Прахупад благословит нас, то тогда я вынужден сказать то, что не говорят. Это зовется полдлинной Харикадхана. Это не вопрос пометования. Харикадхан может, э, подобно фонтану, она и будет исходить из нашего сердца. И вот Сила Мадхагасе Махараш также. Такая огромная проповедь невозможна после Чилы Пархопада. Чилы Кеша в Госфемараде, Мадра в Наша Гураве, Кангаса и Махараде, Бонда в Госфемахараде, они прекрасно проповедовали, но после ухода с Чилы можно заметить, никто из них не был заинтересован в том, чтобы строить какие-то большие храмы. Балтий Хридой Бондару Гусе Махарад, из проповедников, слушая Харикатху, от него Саддананда великий Саддананда, он вечный спутник, и Сила Прабхупада, несомненно, и Сила Прабхупада сказал, что он может дать ему Харинам, смотрите, сколько, а, но, но все уже храмов у них, не, нету есть такие небольшие базовые квартиры. Вот Махарас там тоже был, Харигатху говорил, его приглашали и там. Но сейчас Махарас не ездит никуда, поэтому Но там такие маленькие база квартиры. Что Гасвай Махараджа, что Бон Махарадзе. И вот, ну, в вот, хотели что-то маленькое построить, но Шиламадху Гусей хорошо настоял, чтобы они строили что-то крупное. И вот Шиламадав Гусей он великий севак. мы не можем сравнить его с кем-то в любое время, всегда, он готов исполнить любое желание Шилы Прабхупады. и... На всех выставках, симпозиумах, любое служение, даже не, не было, где есть, где спать, но все же они были довольны. Если Гурупад Падма доволен, я тоже доволен. Если Гурупад доволен, то я доволен. Если Гурупад недоволен, не конечно, и кто-то может собрать много денег, но... Это ничего не поможет, и вот во всех, и вот Шаламадов в получил землю в тех местах, где даже метра, фута земли нельзя было получить, даже какой-то там Бибиапи не мог получить ничего. А Сила Мадавга Сам смог получить это место в Гуахати тоже на полтон базаре Это в центре а рядом, ну, напротив вокзала, с обратной стороны. Вот там он тоже мог получить землю, чтобы построить храм в других местах а также. И вот он. И вот, и вот я э, где-то пошел просить землю у какого-то председателя, какой-то корпорации. Даже мусульмане ему давали землю в Хайдарабаде. Тоже в центре практически. И вот он стал храмом, и он проповедовал Гуравани под руководством Шилы Прабхупады. Но мы не стали дочлевы, мы хотим злоупотреблять славой это великой личности, в этом наша неудача. Что мы хотим? Как-то злоупотреблять славой Шилапахопады и Гурорги. Я думаю, если а, такие люди а, занимались бы политикой, то достигли бы успеха. Но зачем они занимаются политикой, в каких в духовных организациях? Они... Мы уже наблюдать некоторые такие политики, торговцы, под видом проповедников пытаются как-то отхапать чьи-то чью-то или чью-то э, область проповеди. Рупа и санат но никогда не, не слышали кто-то, чтобы они хвастали, что или Гасоми, что мы ученики такого-то, такого-то великого гуру. Они знали Гуру поэтому никогда в своей жизни не хвастались, что они ученики там кого-то. Они жили с примером, показывали. И вот Шиламадуга его поведение, его характер, его образ, его все остальное, его чистота. Видя все это, люди спрашивали, кто же ваш гуру, вы наверняка сын Шила Бхакти ти сиден By watching his watching his figure, so much tolerance, so much tolerance. I mean, even one tree in Только терпения было. Даже в шастах можно видеть, воображая, как пишет. Подобно дереву, очень просто сказать, но практически мы видели в жизни Шиламады Гусамахараджи дерево может... Ну как дерево можно стоять под натисками всяких стихий, ну, И также Шиламадагуса Махарадж проповедовал в Панджабе, в Харьяне, в этой Майватской области. И часто сп... приходилось вступать в открытые споры на какие то собраниях с ними. Шила Мадагуса Махарадж терпеливо отвечал и разгромлял. Все их аргументы без всякого гнева. Есть только терпения. Если есть то только, тогда мы можем иметь способность говорить об абсолютной истине в Мадрасе. Наш Рамананда Прабху, Шиддавгасу Парадж, Мадагусе Махарадж, все наши Гурвага. И вот с помощью Мадав Гуса Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Мы, вот я построил Хам-Мадрас, к сожалению, под влиянием Халя, многое деградирует, uh, как uh, вот этот Хам-Мадрас. В Мадрасе Шанкар Санпаде очень я очень могущественно даже наш предыдущий Растапати какой Савапали Рада Кришна какой-то, он тоже, а президентом Индии работал он, он тоже в Майваде был. Кто ему имя такое дал, я не знаю. Такому глубокому человеку такое имя. То есть человек ни не рад, не в Раду не верил, ни в Кришну, в Кришну. одну Майваду. Но назвали Варада Кришна. И вот... И вот... И вот... И В Варанаси, столько но эти Майвади не так просто переспорить. Но они были очень могущественны, мы очень горды такой великой Гурваргой. мы вечно благодарны им. Однажды один богатый человек, тоже в Майваде был, при... Гласил всех, всех, всех, всех, всех. ну, какие рада к этому, как Кришна, какие-то, ну, ну, Кришна, миссия какая-то Майвадская, какие-то там Рарама Кришна, и вот Силамадама смотрят они, все едят рыбу, мясо всякое, ну, Майвади как бы не, не едят этого, а эти, а Рама Криш... с Рама Миссия этим ничем не брезгует. Но... Но Махаш там, жил рядом с детства, ну, с детства там, ну, даже притащили такого бога, которого даже там один человек не утащит. жил <реклама> рядом с ним Я видел, чем занимается. И вот Шила Мадагаса Махаш, кто это все организовал, Сказал, что мы уходим, почему хотите и поешьте. Вот все тут садованные едят, тоже можете поесть. Но мы такое не едим. Как, как не едите? Вот смотрите, рамакришна миссия, там миссия, вся миссия, все тут едят, а вы не едите. Скажут, что они могущественны. мы могут такое переварить, а мы не можем. Мы простые саду, нету способностей, у нас такое есть. Они более могущественны, чем мы поэтому едят. Поэтому простите нас, мы пойдем. И вот Я узнал от них. даже. В, в, в дороге, на поезде куда-то ездили, они все равно поддерживали все правила чистоты. Если мы идем на компромисс, я в если я иду на компромисс с чистотой, то тогда я, я сойду с ума. Вот Макарочка после дороги, поездов всяких, он всегда мой, с, стирает одежду принимает полное мовиние а, и потом только заходит э, э, э, в боженку Кудесове. So, это я узнал Павея от Гуварги, его Шиламада Гусей и его чистота, его honest. честность, его любовь, его характер все было замечательно, великолепно. In... В, вы знаете, In... после In... Силы Прохопады только наш Силамадху Гусей Организовал в, в... в Кумбхамиле какие-то эти и вот, в, в разных местах производится в соответствии с положением звезд все саду со всей Индии приезжают Шиламадов Гасамарас что там организовал какую-то палатку, чтобы кто-то э, мог бы узнать, кто такой Гуранга Гамахапабху. Туда все самопрады истекались, вот так в целях попро. он там какую-то палатку организовал, просад раздавали. И вот и вот от имени этой, всех этих организаторов Кумхамелы они... Организовали этот праздник больше Два-три дня Он происходил, вот они всем Ссылали письма всем Шампрадаям нашему Гудья Матху тоже Всех приглашали, что можете Приехать и говорить о вашем мучении Ищи Ламадрога Тоже был приглашен туда Но в то время, я думаю, насколько я помню, он был Ачарья с читанием Уж не, не все знают об этом, но он был Ачарья с читанием Матха, Он был выбран от но После зависти политики его выгнали. Без всякой причины. Шиламадар никогда не занимался никакой политикой. У него было огромное сердце. Сердце Шиламадар настолько велико, что он мог обнять весь мир. Но все же люди обвиняли его во всех грехах. И вот и, так же здесь. <плодисменты> сегодня с no когда бы всем это сказал so, мы этим сказать, его вот там, лучшие из пандитов Индии, в смысле не относительно Сидданды Кришна, обычных людей, и вот один пандит Ачария был там, Карпатри, его звали, Карпатри, Значит, тот, he never кто used to take any board, никогда не, не ел с посуды, ел с рук. Never, never посуды, он не пользовался in тапками, в тапках, в обуви не ходил, пешком ходил, ну, и, ну, и босиком. Если в мадрас надо идти, он пеш, пешком шел в мадрас. Босиком причем, без, всяким, без транспорта какого-то, но вот, такой вот, вот, вот, вот, <прославие> Майвадзе был очень аскетичный, вот <прославие> он на собрании. Он был председателем этой и наш, Кунджу, да, тоже был там, когда Шиламаду Гасамахаш был попрошен <«Старшин> сказать, тот сказал, что вы старше меня говорите, Это сказал. Но Кунжида сказал, что нет, давайте вы. Хорошо, взяв его благословение, он начал говорить о Сиданте, Горанге Махапрабху на этой собрании. Долгая речь была, и все слушали. После того, как... Он закончил, этот Карпатри встал и сказал э, всем, что сегодня то, что мы слышали от Шила Баххидайта, Мадавагаса Махараджа, это заключение всего. Это наивысшее, несравненное и бесподобное. И как мы можем сказать, что Шила Мадавагаса бесполезен? или Гаудимат бесполезен, мы должны, стыдно должно быть нам. Они несут некоторые, они несут флаг Гаудимат, хотя уч, кто участники Гаудимат, хотя подлинные последователи, Сила Павхупады. Какие-то люди вот не расслышали каких-то. В общем, кто-то там первый на Эверест поднялся, флаг не палец какой-то, установил, потом еще кто-то был. Он тоже заявляет, что первый. И вот в истории Харибаджана, Гаудия Баджана, это единственный, кто несет флаг учения Шимана Махапабу. Он первый, а кто-то утверждает. Обратное, то это за это такие люди будут наказаны и И вот те, кто могут обнаружить. Ну и те люди, которые живут в распространениях, занимаются греховной деятельностью, только не могут критиковать Гаудья Люди, которые так критикуют Гаудья заявляют, что при этом из Гаудья то это не так. Они не, не оттуда. И вот мы очень горды, в Гусей Махарджи. И вот во всем... И. и вот Шиламадов Гусей Майор даже стоит такого майеварского собрания он утвердил Сиданту и учение Шимана Махапрабху в вассаме. Сейчас, если поехать в сам то тоже проблемы какие-то постоянно возникают, а в то время этих проблем было на порядке больше. Не позволяли Гуди Матху проповедовать, Шила Мадха Махарадж проповедовал везде, даже в лесах. Ну, а сам сам по себе лес. Сейчас, может, там что-то есть, а так в то время джунгли и лес был. И вот он и там проповедовал, столько сложностей было однажды. У нас Шила Махарадж. Бхагавати Вигант Бхарати Гусе Махарадж, сила по Мадхагаса Махарач только И вот, и... И вот и мы они проповедовали там Шила Мада Гуса Марач, и Сила Бхактивала Птита Гусе и вот однажды Сила Мадхагаса Махарадж. Вот они разделились на две группы, а вас сами одна группа поехала в одну, в одну деревню, другая в, в другую, чтобы как-то больше народу охватить проповеди. И когда харикатха закончилась практически, то кто-то прибежал и Сказал Шелемаду и что ваша, вот эта вторая группа ваша, они все их побили и очень сильно, они на волоске о смерти в больнице. Что случилось? Ну, Сказал, что там какие-то Майвади из, из, из не из этой шанкар из какой-то другой. В общем, других аргументов не нашло. А, ну, какая-то другая Шанкарасампраде очень популярная в сами. Они не бхагават, они позволяют ничего. Все что такое виграха, божество они понимают, ломают всех божеств. И вот Шаламаду Гусемакрадж был ну, в общем, рассказали, что они вот такие эти, папа стали жертвой вот этих Майвадзи. И вот Мадху сказал, Ха вот так сделал. И вот он просто сказал, Ха Кришна прислонил руку к голове и начал плакать. Он не сказал, что нужно пойти жаловаться куда-то в полицию, потому что что-то нет. Он после сказал Хакришну и начал плакать. И пошел попал по этим, к этим преданным. И, и в ту, ту самую ночь какой-то сумасшедший слон появился с леса и стартал. Дома этих моих моей которые причем в той деревне, and деревне and не все дома, а только те, те, тех, кто uh, children, white, uh, no, только тех, кто uh, напал smash. на преданных, как-то странно все случилось. Только тех негодяев, дома эти слон Бхатапатаптал. Ну, дама там такие, с, с, с, с, с, ну, не из солома, из бамбука такие. Слоны их э, ломают легкостью. Ну, как не здание этих хижины, скажу так. Но ну, поубивал детей, но ну, эти слоны слон, вот это, это. Все огороды растаптал, все, все, что там было. Да, даже эти э, каких там склады с продовольствием, и слон тоже все это раскидал. И вот он зовется силой Мадавга Гуса Махаджам никогда не завидовал никому. Можете прийти ко мне и покажу. Как настолько, какая огромная любовь у нее была к братьям в Боге. Если кто-то болел, он приглашал их к себе. В матке всячески заботился о них. Но, к сожалению, потом такие, кого спас, э, говорили всякую ерунду, прошел Мадруга Се хотя можно было видеть, как он посвящал всю свою жизнь своим братьям в Боге, даже в его Панамантре э, говорится об этом, и он был единственным кто был успешен в том, чтобы обрести, освободить место явления Шилы Пахопады. Никто не помогал ему, ни копейки денег не давал и даже а, <laughs> мешали, но все же но Мадуга Гасамакрасу смог получить место явления Шилы бхакти сиданта Гасами Гасамитакура Пахопада. И вот Шила Мадрагусай Махарадж, ну, когда это все было построено, божества призваны, к сожалению, уже оставил этот мир, а когда я, ну, не смог на от открытии присутствовать, он оставил свое тело до этого. И вот Шила Мадрагусай Махарадж, любые прославления. Его, мои слова, этого недостаточно, чтобы описать Его слова. Я прошу о Его милости, И простить меня за все, что мог осознанно или не осознанно совершить какие-то оскорбления. И когда я был занят а, п -п публикациями, Махамаха ну, Маха, книги писал. Махара жил больше. Не жил, а часто посещал э, Гаудину читание Гауди Маткаркути, там недалеко было. Типография, где Махарад распечатал все это, но надо было туда-сюда ездить, и вот так же сегодня день. И вот Расикананда Прабу, он ученик Сивананда Прабу, он лицетворение Анирудха Аватара. Аватара Аватара, Анирудха Аватара, он из известной из семьи. Его отец, Ачутананда Прабу, он был сегодня день его ухода. И вот он был царем, пригласил... Приглашал... В общем, был единственным сыном царя. И вот он был очень разумный с самого детства. И очень... был вдохновлен Ващинаваси Дантой. И он был, хотел найти подлинного гуру. И вот он искал, где, когда я могу найти Гурдева. И во сне он услышал, что твой Гурдев придет с Шеманнанду вскоре, придет с Дарен вот Действительно, я, я, я сам говорю, да, сам пришел к нему, к нему, пробу, пришел к нему, все, чем она пришел к нему, полный проблемы, плакал. совершал санкерто, но и тот понял, что это Шаманада Прабху, тот, кого он искал. И в те дни была такая система отец и мать, они, ну, родители организовали, женить будете детей, в маловозрасте возрасте, ему уже 12 лет было ему было, но уже женили их. Ну, женили их заранее. Все люди Эти дети не понимали, зачем это все надо. И вот Россия, Канада, был это, э, женат уже, но ну, вот с женой. Он получил Харинаме Дикшад Шамананепрабо. И вся его семья такая изменилась. И как могу сказать, я расти канаде даже мус мусульмане какой-то там был, забыл, как его зовут, мусульманский царь, он это по и то получил посвящение у него из толпышного. И даже какие-то разбойники, гунды, да, они тоже меняли свою жизнь, свое сердце даже список список могу написать даже такие бесстыжие и как сказать такие жестокие люди то менялись под его влиянием И вот Чиндисхан, который убивал много людей, даже в Индии был, то, сколько убил никто, сложно посчитать. И вот Росикан он, даже мусульмане изменялись под его воздействием. Даже, что мусульмане, даже два тигра, и то стали преданными. Вот и так даже два тигра стали ващновыми. Один сумасшедший э, слон тоже сталочного его назвал Гопалдасом. И, И вот однажды натравили этого сумасшедшего слона на россию Росика надо не стала убегать. И когда слон приб... подбежал к нему, тот сказал: "О, ты сколько, ты будешь сумасшедшим? Нет, ты не можешь изменить свое сердце." Этот слон послушал, сел рядом. Кто-то э, смеется, но да, всякая, да, слон сел рядом с ним, Расико надо дал хренам ему, и до последнего момента своей жизни этот слон служил в Вашнавасе Восферсал. Если э, какой-то праздник, вот пять тысяч Вашнавов этот слон ходил, в дрова, собирал и, сзел, рис, сахар, зерно <связывания> всякая, кто там слону it's что it's скажет, идет куда-то, взял <связывания> наши, положил на спину, <связывания> <can take> it, <связывания> а понес на слону, кто-то возразит. Вот все, все, вся собственность, эта, она принадлежит Кришне. То есть мы думаем, что это наша земля. Это земля Кришны. Мы сегодня есть, завтра нет. А земля, как с времен. Вот эта история есть. Два царя дерутся друг с другом. Угрожают убить друг друга из-за какой земли. А змея смеется что... Земля uh, как бы была и осталась. А эти цари оба умерли. Но сейчас тоже можно наблюдать, что глупые люди борются за какую-то собственность. Но что такое баджан? Баджан это ананда, радость, если вы чувствуете радость, совершая баджан, вы никогда не. Будете чувствовать себя усталым, как Шиламадов Гусей Махрадж. И вот главный... Есть. И вот Марсик Анады он великий проповедник. Он был... Он был лучшим Саваком. С чем Анады однажды один? Мусульманин. Но Саду его нельзя назвать. В общем, общем какой-то мусульманский этот духовный лидер еще какое-то совершенство достиг, он мог сидеть. В общем, с тигром каким-то ходил. Mm. И вот э, кто? И вот этот мусульманин захотел проверить этого Кананда а, а, а он ездил на тигре. И вот он на этом тигре приехал к Кананде А тут где-то сидел. Ну, где-то сидел, вообще зубы чистил нимовой палочкой И вот смотрит какой-то мулак на тигре При, приезжает к нему проверить его могущество. его вот Василий никогда не хотел хвастаться своей силой, но тут хотел посмотреть, что же делось. Есть такие люди, которые до тех пор, пока не а, пока они разрушат их ложное эго, они не будут вас уважать. Никогда, всегда очень горды собой. И вот российка надо что же делать? И а а а на, ст на стене сидел и и вот он и, и вот стена начала ехать к этому муле. Тот удивился: но на, на тигрище можно ехать ездить? Животное как никак он живой как бы, а на, на стене, чтобы ездить, это еще надо там уметь. Она как бы стоит, и стоит мертвая стена, чтобы она еще двигалась, это В общем, был восхищен этим Расиканандой. И вот любая, фи никакой философии недостаточно, чтобы описать это, и вот сегодня тот день его ухода. 46 лет, и с начала получения дикши, и с, по указанию Галапад Падмы, Шимонанды Прабу нам очень активно проповедовал, он был настолько могуществен, что даже какой-то шакал, собака, тигр, слон мог стать преданным, под Лагдремо. И вот ну, сколько там получил Дикша. Около 15 лет и 46 лет проповедовал. И отправился потом к Кира Чора Гопинадхову Балешову. И вот он там произнес Харикатху, потом оставил тело. И вот там его обоженный кутил, тоже там внизу. Ну вот он вообще совершил божество, еще какое-то время, Просто потом оставил тело в этот день его ухода. И вот сегодня мы очень удачливы. Также можем что-то сказать, или Вашнава Сарабоми, или Джаганадас Бауджи Махаладжа. Никто не спрашивал, почему этот титул Сарабоми ему дан. Почему Сарабхома, откуда этот титул? Никто не спрашивал, ни у кого такого титула нет. Сарабхома значит тот, кто суверенность имеет, тот, чья Бхаджин, чья любовь, на то, что Тот, кто имеет. И вот, очень смысл, что если, ну, что Он лучше из всех ващинов, если из всех саду, Он находился в сурья по милости Гавадева, и вот там был Суэнарай и этот Джаганадас Бабыч Несколько лет назад, когда там был Баба Ваджаваси спросили, «Баба, что вы делаете? Можете жить тут? Вот отдадим вам этот Божий Кутерева. Я сказал Бабычу, если я тут буду жить, то ничего не могу делать, делать никакой проповеди. И, конечно, я хочу тут находиться. Я счастлив здесь находиться. Но мое счастье не э, в этом, я хочу делать то, что Гурвашнавы хотят. И это более важно. Вот сказали, что вот Боже, божество это, ну, это что-то мало, Виграху какое-то дадим, и здание это все. И вот Джагана Дасбавач Махараш там жил. И он однажды пошел в дом какого-то Враджаваси. Эти Враджаваси внешние из низкой касты, баги, эти подметящие двор, дворники. Ну, не дворники вообще, убощие какие-то. И вот он просил, подойди у них, и все эти селяне начали возмущаться. Вот что они сейчас с низкокастными уборщики, что вы у них просите? И Джагнадас Бауза Махаш сказал, это Вриндаван. Откуда вы здесь найдете низкокастных, это же Вриндаван. Низко Вриндаван. И учила Шилла такого говорит, что в те, кто... Даже know, passion, те, кто, кто, кто, кто раньше готовили собак, ели собак, даже у них Но я ва? прошу подояния. Это уровень, промахался, и вот Баба Джамакарадж, Джагна Даслаба Джамакарадж говорит, Откуда вы эти Бхаги нашли? Это Вриндаван. Ну кто-то там возмущаться начал? и Бхабыча Моя спросил этих Бхаджаваси, низко кастовы да, дайте Чапати. Ну, Чапати, чип, Нет, нету нигде, Чапати, идите отсюда. Ну поскольку из себя не дали Чапати, другие бы побили их, чтобы не, не позорили Вриндавану вообще. Ну, Баба Джима скажет, что у вас там дома под вот То той тарелкой четыре чапати лежит. То, что давайте, несите. <laughs> И в итоге Баба Джима еще не ну, ну, возмущается, не могу находиться, пойду к Гурангимахапрабу, поскольку... <свес> да, Гудрума тоже вреда, был, я вот он сказал, о, Бихари, готовься. Как готовиться? <свес> <свес> когда мой Гурмахараш <свес> <Махрошу> ушел, мы Бхагавад Махараджи лишил. Бхагавати Лапхи, Черти Гаса Махараджи, сейчас уже нет, но вот тогда он в 4 утра позвал меня. Я зашел к нему в большинку тех. Это был день Расупанима, следующий день Гурмахараша. И вот Гурмахараша позвал меня, я был удивлен, что так рано, то сказал, что твой от Падма ушел. ушел как. Я сразу собрался, услышал и побежал. Взял только мешок. есть мешок из-под картошки. Там, ну, одежда, которая была там, ну, одежда в смысле, там, пару тряпок, и побежал на станцию, но ну, так или иначе, все на поезд без билета на первый попавшийся. И вот э, приехал мой зашел Шиф Мадир, оставил свой мешок, пошел, э, принял Амавинье в Ганге, пришел и тот, вижу Гурмахаж из Пури, приехал ну, те, тело шил привезли из Пури. Вот, буквально за пять минут. Приехал. Кто-то думает, что это какая-то история, не могут поверить. Так или Джаганада с И вот с Бихари очень собрались, но пожито немножко пожитков и пошли пешком в мою в этот и вот Бихари Бхари говорит, о, Баба, там тигр, тигр смотри, Бихари. Это Баба Жимахал же была где-то лет 125, тот посадил его в Бихари, как я тебя нести могу до года, далеко тут полторы тысячи километров, ты тяжелый. Нет, не тяжелый, ты бери корзину и, и неси тут. Вот, я помпалу, взял корзину, поместил на голову, действительно очень легкая была, как будто там ничего не было. И вот я побежал, даже не чувствовал, что там бабушка браз сидит в этой корзине. И вот тот пошел, поставил его на землю, пошел что там посмотреть. Сказал, что там тигры вон тигр, сидят в лесу. Может, не пойдем туда, Старь. не бойся, давай они спутники. Махают, не бойся, иди смело. И вот в итоге, ну в общем, жил с той стороны реки, э, Ганге. Сейчас там какой-то храм построили. Наш Шилла Бхактина он такого очень любил его, посещал. И в итоге наш Джагнадас Баба Джамихараш пришел на место явления Гуранди Димаха Бабы. Хотя он не мог ходить, ему уже 125 лет было, а Выпрыгнул из корзины и начал танцевать и высоко очень прыгать. И вот он так от радости очень высоко прыгал и сказал, что это место явления Гора Хари. Это место явления указано Ващиного Сарабху и Джаганада с Шила Бимала Пасат Сарасвати. Дело то, что мы зовем Васанта Панчами, Шуклапанчами, это Агабавтити, Вишнапридеве. И, и можно оттуда начинать Вишнавский на календарь. Сила Прабхупада вынужден был сделать Вашнавский календарь по наставлению Джагана Дасбаджи и вот тот календарь, который у нас есть, в каждом его публикует. Это по указанию Силы Джаганадас Махараджа. Силы Прохопат начал это делать. Силы Прохопат был одним из лучших астрологов. Даже сегодня, э, уже что? Сколько? 120, больше 120 лет прошло. Силы Прохопат написал какие-то тезисы по астрологии. И, ну, и те, кто этим занимается, они консультируются, читают эти вот эти тезисы на Бенгале лучше из астрологов, не Пин вот известный этот, этот, на, на Бенгалии. его... Календарь и публикуется до сих пор. Я самый, ну, самый такой крупный и известный. Из Он человек с был, но в виду астрологию и астрономию, изучал у нее в то время. Потом Чилапахупад прекратил это и начал только духовную деятельность заниматься, говорить Харикатху. И очень общем таком. В малом возрасте и, ну, в смысле, это так, в юношеском возрасте астрология занимался и вот Шилобакион такой принял его как своего Гурудева, хотя внешне у него был какой-то другой Гу, ну, вот какой-то сахаджи был, хотя не Шилобакион такой его не признавал. Не Шила Шилы но какие-то люди заявляют все же. И вот Джаганат Дазбабху Жимахарад, что он вечный спутник Бхагавана. И, и, вот, и вот его бахчур такого принял, как своего Гурадева. И все скажут, что Шилы Пархупат, ученик Гуакишо Дазбабху Жимахарад, но Гуакишо Дазбабху Жимахарад думает, что Бимала Прасад, его право, он никогда не обращался к нему как к ученику. Он говорил ему о мой Прабу, мой Господь буквально, мой господин, мой гуру. И какой же факт. Гур Киша Дас Бабаджа он ученик Шила или Шила его ученик, это не вечные спутники, он Гуна он... Манчари, а он наверное, Мани Манчари. Какая разница? Но все же внешне мы можем выразить им всем почтение и так или иначе. Джагнадас Бабжи Махараджа был очень строг. Однажды какой-то ученик Джагнадас Бабжи Махараджи, он был очень просто сердечен. Он не слушался Бабжи Махараджи, и тот сказал, иди на поле, вот эти, ну там, какой-то, а, ага, огород был то сказал, я что-то что пришел, что тут... Харинам повторяет, пришел, боже, нам заниматься, как овощи, какой огород, зачем это все поливать, и вот они пошли жаловаться, бахтян такого, что мы тут приехали, Харинам повторяет, боже, совершать, а нам там э, говорят, огород бого... богород поливать, баклажаны полоть, и прочее, что за бажан? что это такое вообще, а Бхактин засмеялся, что это такой баклажан, а если Баба Джимакхаза говорит вам поливать баклажаны, то это гораздо лучше баклажан, чем повторять харинам. потому что внешний хрена повторяете, а по факту неизвестно, чем занимаетесь, о чем думаете. А если вы поливаете вот этот аккорд Баба Джимакхаза, то это гораздо более благоприятно для вас. И вот то, что он говорит, это ваша обязанность. Так что идите и поливайте город. И вот в такой случай. Я хочу много сказать на времени. Не так много. Иди вон, And the stroke I started with. And the stroke I started with from Bhagavan. Someday I can speak all in details, but I no time here. Time, main, main shortage is time. Main shortage. But after next I started with next day. There is no time, no more time.